Буквально, вот сколько людей у нас есть в структуре, именно в моей структуре, не в корпорации ЗУС, а именно в моей структуре, я всех приглашала. Кто хотел, тот пришел, тот с нами. Мне, конечно, хотелось, чтобы пришли и те новички, которые только что у нас зарегистрировались, чтобы они видели нашу команду. Ну что ж, кому было интересно, что у нас произошло за целый год и какие у нас будут передвижки. Можно, девочки, всем можно. Мы У нас двери открыты на сегодня, и вообще секретов нет, если честно. Конечно, я думала, что придет еще и другая команда, потому что я приглашала и другие команды. Но так получилось, что предновогодние, так сказать, вечера, все заняты, все на каких-то как Вот Катюша сейчас к Дашеньке побежала. В общем, всем можно, и всех это касается. Всех поздравления, это от э, меня лично и от моей команды, всем нашим гостям это будет пригла... это поздравление. С Новым годом поздравляем и от всей души желаем жить подольше, не стареть, не назад, вперед смотреть, э, невзирая на года, быть веселыми всегда, быть счастливыми везде, в личной жизни и в труде. И я думаю, ребят, вы все добьетесь определенного успеха ну, вот, какой вы себе наметили, вот такой успех у вас и будет. Самое главное, что это зависит только от вас, больше не от кого. Запомните это раз и навсегда. Ну и так, если кто-то меня еще не знает, меня зовут Лотникова Лёля, и мы встречаемся сегодня с нашей командой. Мы немножечко вас познакомим с командой, что и как у нас происходит. Как мы работали, чего мы добились, каких результатов, все мы сегодня с вами обсудим. И если я кому-то, чью-то фамилию пропущу, вы меня заранее простите. Поздравляем всех, кто к нам присоединился. В 2015 году или в 2014 году разницы нет. Муха популю пошла, информацию нашла. Это был каждый из нас, мы в интернете, интернете где-то что-то искали. Очень долго сомневалась, собиралась, рассуждала, примеряла. Муха к кумушкам пошла, рассуждала, предлагала, информацию давала. Ну, а кумушки в ответ... Что кумушки в ответ нам все говорят? Пишем дружно. Ну а кумушки что нам в ответ говорят? Нет, нет, нет, нет, не мое не надо, кроме шоколада, и бесконечно. Нет, нет, нет, нет, нет. Вот это стихотворение я немножечко переделала после мухи-цокотухи. Так увидела э, на прозрачных картинках, кстати... Надо дать вам этот сайт, где эти прозрачные картинки, мультяшки разные, и очень легко делать из них посты, вот фотографии очень интересные. Вот у меня сегодня вся презентация из этих картинок, которые на прозрачном фоне. Хотите, могу прямо сейчас сразу же вам дать ссылочку на этот сайт. Так. Вот он этот сайт, берите, дерзайте, просто очень интересные получаются картиночки. И, естественно, вот-вот кинула, и, естественно, конечно же, бывает очень много негатива от слова «нет», потому что вы от души хотели людям рассказать, показать, боже мой, как это здорово, ты не хочешь работать, не надо, ты приди, пользуйся, и какая тебе будет польза, а ты, если хочешь обеспечить свою семью и быть семьей всегда, ты просто начинай думать, больше ничего. Это нормально, что нам говорят нет. И на них обижаться не нужно. Люди просто еще ничего не понимают. Так что это мои почти стихи. Как бы э, плагиат немножко, но тоже стихи. Скажите, а у всех мечта такая? Иметь замок, красивый. Иметь все в жизни своей. Вот как в этом мультике. У меня всегда мечта была, но не знала, как ее осуществить. У вас есть такая мечта? Поделитесь своей мечтой. Кто хочет замок? А может, кто хочет, наоборот, только яхту? А может, у кого-то есть все, просто хочется? А что зависло? Картинка, картинка есть, так. А может, просто хочется добра, просто хочется отдыха, чтобы не думать о финансах? У вас такие мысли есть? А напишите сейчас, поделитесь. Лен, что зависло, не пойму. Мечта, конечно, есть, Оксана. Есть, есть, мечты есть, конечно, их нужно осуществлять. Я мечтаю, да, я мечтаю, да, я мечтаю, хочу, я, я это хочу, я это хочу, я это хочу. Поверьте, я в свои годы столько хочу, что не знаю, когда успею ли на мое хочу. Уж больно какое-то оно у меня великое. Вот это все наше хочу, вот это наша мечта. Так здорово, и я думаю, что в шестнадцатом году, в пятнадцатом вы начали идти навстречу своей мечты ссылку кинули не на квартиру, а на школу. На школу? Ну, правильно, Кать, ну, Тать, на школе, пока вы только думаете, и уже начали в действие приводить свои мечты. Много на свете бывает людей. Каждый ждет или ищет друзей. У каждого какая-то своя судьба. Кто-то хочет найти помудрей своих друзей. Или того, кто будет сильней, чтобы можно было с ним идти по жизни. Так вот, уважаемые коллеги, все, кто собира... собрался в нашей комнате, в нашей команде, в нашей корпорации ЗУС, не только в команде моей, а вообще в корпорации ЗУС, это люди, которые хотят друзей. И чтобы друзья были очень сильные и верные. И это самый главный аспект. Почему? Потому что те, кто пришел, побыл и ушел, он и в жизни не видит перспектив. Он чего-то недопонимает. А те, кто ваши друзья пришли и ушли, ждали чего-то большего, при этом не прикладая усилий, не отчаивайтесь, то это уже не друзья. Это просто... Мимо проходящие люди. Понимаете? А здесь мы с вами уже сформировались огромнейшей командой, которая стоит друг за дружку. Команда, которая поддерживает каждого человека. Итак, что же это за команда? Вот сейчас я вам представляю список которые в нашей команде, не убирается что-то у меня, ручка, ну, сейчас так убирается. Я не беру сейчас 3-6% потому что 3-6% это только начинающие у нас э, наши коллеги. Кто-то из них отсеется, кто-то пойдет с нами дальше. Но вот те, которые уже вышли на 9% уровень, я перечитывать фамилии не буду, это... Слишком долго. Но каждый себя пусть найдет и посмотрит. Я на 9%. 9% у нас сейчас очень много. Ищите себя. Каждый. Находите, кто здесь присутствует. Это тоже 9 -ники. Дед Мороз все в учет ведет. Видите, сидит, записывает. Находите себя вы на 9 процентах 9 процентов это уже серьезный переломный момент в нашей структуре Да вообще в сетевом маркетинге кто выходит на этот уровень это уже перелом хороший причем вы же понимаете что 9 процентов можно быть без 10 бонус баллов не, не до 10 бонус баллов до 12 а можно а могут быть 9%-ники процентники. Четко на 900 бонус баллов. Это уже разная категория, но в любом случае люди на 9%. И что будет этим людям в будущем, я вам расскажу попозже, что вас ждет. И что вам нужно для того, чтобы немножечко постараться и выйти на тот уровень, который будет по рекомендациям. Алла на предыдущем слайде была ты. Ай, Лукашова Алла девочки могла пропустить. Лукашова Алла есть. Вторая снизу. Могла пропустить. Без, без проблем могла пропустить. Кто нашел себя? Пишите я. Правильно, Нина. Это девять процентов. Снова 9 процентов. Ребят, посмотрите, сколько нас много. Я даже не стала считать по количеству. Если хотите, мы вернемся, посчитаем. Что ждет девяти процентников? Поздравляем девочек. Поздрав вернее, всех, не, не только девочек и мальчиков. Поздравляем всех коллег. Но что ждет девяти процентников, которые в пятнадцатом году уже вышли на девять? У вас прямая дорога в семнадцатом году на международную конференцию. Э юбилейную. Золотую международную конференцию. Это девятипроцентники. Это легко сделать. Главное начать работать. Активно причем начать работать. Далее. Поздравляем точно так же и других девятипроцентников. Посмотрите. Или это не девятипроцентники у нас уже, девяти. Нет, это уже не девяти, это двенашки. Правильно? Я не ошиблась? Посмотрите себя, Таня Пономарева или кто там, да. Таня, ты на двенадцати? Поздравляем всех. Поздравляем. Далее. А нет, уже запуталась сама. И вот они двенашки. Двенадцать, да, правильно. И вот они двенашки. Видите? Вы нашли себя? Еще раз вас поздравляем. Скажите, пожалуйста, если 9 процентников осталось напрячься и попасть на конференцию, как вы считаете, 12-процентники, это насколько у них шансы есть? Во-во-во, да, Оксана. Насколько у вас шансы есть, чтобы прибыть э, золотым директором и быть на международной э, юбилейной конференции? До да, процентов, надо начинать работать. Надо поставить цель. Это даже не Рябова не 80%, 100%. Если на 9 еще кто-то может где-то там, ну, может быть, всякие семейные или еще какие-то обстоятельства собьют, то на 12 уже нет. Прилагаю усилия и пошел. И пошел 12-процентники. Вот они снова. Если я тут не, немножечко не перепутала. Находите себя и говорите «я». А 15% вы посмотрите, сколько в нашей команде 15% уровня менеджеров. Ведь вот эти все люди – это уже одна нога к директору. Уже полэтапа вы прошли, даже чуть-чуть больше. Вы сформировались как лидеры, у вас уже есть база под вами, вы уже готовы работать любыми ресурсами, вы уже умеете руководить структурой. Осталось рекрутинг. И вы у нас директора, и, естественно, мы с вами едем также на золотую юбилейную конференцию в Майами. Вы готовы, коллеги? Я лично готова с вами ехать. Главное, будьте готовы вы. Да, представьте себе сейчас вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать директоров за один год. За два года нам свой мегафорум надо будет делать, потому что директоров уйма. Далее. главный рекрутинг. И мы над этим с вами работаем. У нас, э, помимо тех директоров и тех проектов, которые сейчас у нас уже оторвались и работают отдельно, у нас на 18% Алла Ткачева. А ей не хватает тысячи бонус-баллов для того, чтобы открыть звание директора. Так что давайте поздравляем. И на 18%, ребята, вы уже будете иметь, вот как этот код банкир, есть красную икру и иметь хорошие доходы. Поздравляем. И, естественно, Алла, она даже разговора нет, чтобы она не сможет стать золотым директором. Ребят, во-первых, хочу сказать, что э, вот именно на все эти уровни Выйти нельзя сказать, что легко, но свободно можно. Главное – ваше усилие. Вот такие у нас сегодня с вами поздравления. Наших всех, все наши достигшие уровни. Не поняла, где моя презентация. Подождите. Так, так, так, так, так, сейчас. Так. Так, еще раз, 10, ну ладно, вот так поделаем. Ага, вот она, Алла. следующая у нас. И, естественно, мы приглашаем на юбилейную конференцию всех присутствующих в зале. Все, кто сейчас на 3, на 6 процентах, у всех есть такая возможность. Все, уважаемые коллеги, зависит от вас. Майами, Флорида, это в США, это 50-летие компании Reflame. Будет, будет, естественно, грандиозная конференция. Она будет уровня бриллиантовой команды. И смотрите, все, кто... Э, вы сможете поехать сами на эту конференцию. Стоимость такой поездки, недельная поездка, стоит 6 тысяч долларов. Вы даже сможете успеть заработать на своего спутника. Либо 50%, либо 100% оплачиваемую путевку. Все зависит опять от вашего стремления к той или иной мечте, которую вы ее создаете. И поверьте, что это будет очень грандиозное такое ну, мероприятие, от которого вы еще будете долго-долго вспоминать и отходить, что вот именно такое в жизни может быть. Арифлейм умеет удивлять, Арифлейм умеет показать, и насколько она, компания, богата, насколько она ценит своих коллег, и насколько они дорожат именно нами, именно нами, консультантами, руководителями таких огромных-огромных структур. Каждый из вас будет руководитель. Ну что ж, поздравления мы особенно такие закончили. Но я хочу вам сказать еще. Продолжаем наше с вами мероприятие. Значит, тут тоже немножко я импровизировала. У нас было два огромных мероприятия, особенно в конце года нас порадовали коллеги. И вот по щучьему велению, по нашему хотению, нам коллеги сделали новогодний подарок. Какой сделала нам Екатерина Короткова новогодний подарок, кто помнит? И какой сделала нам Екатерина Карпухина? Кто это помнит? Ну, нет, ты на школе была уже, ты хитренькая. Да. И вот сегодня мы вплотную остановимся пока на тех подарках, которые для э, структуры, для корпорации ЗУС сделали наши коллеги. Скажите, а вы не заметили, что у нас что-то Кате, Екатерины, рулить стали? Как, вы никто не заметил? Куда не ткнись, Катюши? «Там Катюши, там Катюши». Вам ни о чем это не говорит? Мне тоже. А Екатерина Первая, она была сильным руководителем, помните? Да, что-то заразное, да, инфекционное. Вот-вот-вот, я как смотрю, какие новости какая-нибудь Екатерина, говорю, да боже мой, да как же здорово, ищем Катей, да-да-да, рекрутируйте, Катюш, побольше». И давайте с вами остановимся на таких, значит, подарках, как предоставила, которые нам Екатерина Короткова. На данный момент Екатерина Короткова. В нашей структуре Катя Короткова разработала такую, значит, изучила, разработала такую систему создания сайтов. Коротко расскажу о Сайте. Ваш директор или старший менеджер меня, ваш директор или старший менеджер создает такой сайт по программе и по рекомендациям Екатерины Коротковой, который нужно содержать в течение месяца примерно около 2000 рублей. Он стоит содержание его. Это смарт-респондер и сам сайт. Не каждый это может осилить, но и не нужно спешить. Вот именно в нашей структуре получилось, получилось, что у нас в структуре трое уже создали такой сайт. Катя Короткова, Катя Дончукова и среди Кати затерялась я. Потому что мы уже до этого содержали смарт рассылку смарт-респондера информационную. Уже на платной основе, потому что бесплатной основы там столько много писем не отправишь, столько, сколько отправляем мы. Даже если те, кто сейчас завел смарт-респондовскую рассылку, бесплатную, до тысячи подписчиков, вы все равно не можете отправить столько писем, вам не дадут, потому что возможности у вас нет по тому тарифу, столько писем, сколько мы отправляем, чтобы работать со всей базой подписчиков. Так вот, что дает нам этот сайт. Сайт, прежде чем начинать давать э, всем остальным новичкам и другим консультантам, менеджерам, мы его вначале тестируем. Проверяем его конверсию, чтобы сайт давал самый наилучший выход. Оттестировала Катя Короткова, оттестировала я, оттестировала Катя Лотникова, оттестировала Катя Дончукова. И сайт показывает прекраснейшие данные поэтому я бы вам рекомендовала не бросаться делать этот сайт а начинать им работать причем каждому новичку который к вам приходит тоже рекомендовать работать таким сайтом мало того смотрите когда вы порекомендовали новичку этот сайт, он приходит, вы ему сразу говорите, человек пришел на работу, вы ему сразу говорите, как только вы активируете свой рабочий кабинет, сделаете 25 бонус-баллов заказ, мы вам формируем личный сайт, которым вы будете рекрутировать. Причем ссылки будут на все, как бы сказать, Посты, нет, на все социальные сети. Допустим, вот, Работает он в социальной сети Одноклассники, на Одноклассники. Работает ВКонтакте, еще в ВКонтакте. Работает у нас все соцсети, слово забыла, соцсети. На все соцсети, в которых вы работаете, на ту сеть и будет дана вам ссылка. Причем, даже может, я могу, вот я содержу, допустим, этот сайт. Работает ваш новичок или мой новичок. Мы смотрим, как у него идет подписка, как у него идет конверсия, где у него лучше получается, где у него хуже получается. В общем, мы делаем анализ, где у него ошибка. Здесь настолько серьезная аналитика и настолько легко это все проследить, что э, можно сразу понять, где у человека получается, где не получается. Потому что мы не знаем, что он делает, новичок, почему у него нет почты. Какой сети у него не получается? Он что-то где-то там делает, крутится, не разберется сам. И не надо ему лично тратить время на обучение и создание этих сайтов. Как только кто-то из вас выходит, допустим, название старшего менеджера и уже начинает понимать, что он в состоянии содержать этот сайт вместе с информационной рассылкой на смарт-респондере, он заводит его себе. И с почты то же самое. Как с почтой? Нет, скажи, если с почты заинтересовался человек. С какой почты? Люди будут сами подписываться на сайте. Сразу же будут получать на этом же сайте информацию, где ему подтвердить рассылку. Сайт полностью все раскрывает. Легко и просто работать. Ссылка генерируется по-разному и меньше блокируется. Вам понятно, о чем я сейчас говорю? Нин, я не поняла вопрос, с какой почты. Так вот, ребята, вот такой сайт, который нам подарила Екатерина Короткова, А ты его пиши, подпиши сама на сайте на рассылку, если он тебе на почту прислал, нет? Или же дай ему ссылку, пусть он сам подпишется. Значит, ну, тем более, почта есть, лучше сама подпиши. Но обязательно ему отправь. Ну, да, можно либо тот же сайт отправить, либо отправь ему подтверждение. Так вот такой сайт точно такой. Как вы думаете, чтобы его создать? Сколько это стоит? Это без смарт-респондера, без аналитики. Наташа Ефима, у не, не пишите. Одностраничный, чтобы создать, вот как одну страницу, которую вы сейчас видите, это 15 тысяч. Это вот сейчас пишут те, кто был у Кати на школе, они знают цену. Двухстраничный 30, а пятистраничный 75. Скажите, какой вклад? Конечно, обзорная есть на этом сайте. Нет, ты почитай, сама зайди. Скажите, какой вклад внесла нам Екатерина Короткова для того, чтобы мы пользовались такой услугой, работали? А теперь в душе у вас будет болеть вопрос о том, что когда пришел новичок, а ему надо сказать про заказ в 25 бонус баллов. Это как, неприятно будет? Или мы же говорим, что мы работаем без вложений? Легко ли будет теперь новичку сказать, что мы работаем без вложений? Очень легко, очень легко, и чем меньше вы будете бояться говорить новичку о том, что здесь 25 бонус-баллов, и вы начинаете работать уникальнейшим сайтом, который создать он сам сразу не может, даже создать не столько проблем, сколько потом его содержать и вести. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Насколько разгрузил этот сайт, наше с вами внутреннее давление на то, чтобы написать за заказ. Просто вот так, раз и все. Да-да-да-да. А если он будет делать еще и 50 бонус-баллов, то у него будет два сайта в двух направлениях и еще энергия здоровья. И ничего страшного. И пусть делает 50 на первом уровне, получает два сайта и спокойно им работает. Вы поняли, к чему я веду вот эту беседу с вами? О чем я вам говорю? Что нам очень легко будет работать с таким сайтом. Легко говорить новичкам о том, что... Да, когда даже вы его будете приглашать. Мы еще письмо и в рассылку эту, в информационную сделаем. Что у него будут все ресурсы. Что у него будут все ресурсы. Для того, чтобы он работал. При этом он будет только пользоваться продукцией, но не платить денег за сайт или за что-нибудь еще. Пользуйся продукцией, минимум 25 бонус баллов. Условия только в пользовании продукции, а всеми остальными ресурсами, которые дорогостоящие он будет пользоваться, бесплатно. Да, да, да, Ванданова. Содержание стоит его 2 тысячи, но это вместе со смарт-респондером. Вот именно. Вот именно. Пришел новичок, работал, не работал, думать не хочет. Раз и срулил. Рассылка для зр... э, тех людей, которых он подписывал. Тех людей, которых он подписывал через сайт, остались где? В нашей базе. А сайт остался тоже у нас. Он его забрать не сможет. Он сделан? На одной платформе, вот допустим, я сделала сайт и генерирую вам ссылки. Я меняю изменения на сайте, меняется у вас. Поняла как? Отлично. И все, понимаете? Отом а мы их обучаем, учим, вносим, рассказываем, время тратим. Посидела умная, набралась и ушла. Сколько приходило таких, которые уже в Энерджи отучились и пошли, ну, обманули там, зарегистрировались неправильно, отучились и пошли себе делать то же самое. Никого не будем учить. Вот так. Приходите, получаете сайт и начинаете с ним работать. Как только вы у нас вышли Приблизительно к 18% мы вам даем информацию и начинаете делать сайты, рассылки, все, что нужно. Далее. Еще чем хороший этот сайт, им можно рекламироваться платно. Причем ресурсов очень много, где проходит эта платформа. Лучше вот эти 2000. Вот кто сейчас собирается создать сайт, чтобы его содержать? Не надо. Если вы еще не к директору подходите, не надо. Вы лучше вот эти 2000. Заработайте на подарка на этих, на заказах и пропустите платную рекламу. Запустили платную рекламу, а сами еще и руками работаете. Вот тогда будет эффективно. Понимаете как? А то мы только обучаем, время тратим. Согласны со мной? Вот, вот, вот, вот, вот, вот. И идея приходит. Лично для моей команды. Я тоже пришла к выводу. Еще так, мы немножечко только обсуждали. Еще на обсуждение полностью не, не выносили. Но мысль пришла буквально вот... Как бы вот-вот-вот-вот о том, что смысл обучать, когда они просто потом уходят с нашими знаниями. А время ценно. Правильно, Наташа Ефимова? А время ценно. Люди не понимают, какой это колоссальный труд научить, проверить, разработать. Еще дать такие данные. И помимо этого надо самому рекрутировать, помимо этого надо создавать какие-то еще определенные новин новшества, помимо этого надо работать с командой. Когда это делать? А мы уж полсвета скоро обучим. Правильно же? Правильно. Далее. У кого есть вопросы по поводу вот сайта? Скажите, что вы поняли, что мы делаем с сайтом? Да, еще и семью не забывать. Что мы делаем с сайтом? Если непонятно вопрос, задала, пишите. Помимо рекрутируем, мы его продвигаем всем новичкам. Причем вы об этом можете при рекрутинге даже говорить, писать, что ну сразу там за 25 баллов может быть не это самое. Да. Не надо идти на сайт Ванданова и создавать себе за 2000 рублей в месяц сайт, потому что тебе сейчас это возможно невыгодно. Тебе выгоднее работать э, генерированным. Также рассказывать людям, вы, вы, когда вы рекрутируете, о том, что вам вся платформа будет готова. Вы только приходите уже с готовым сайтом. В рекрутирование можете это также вносить. А как? А что? Вот, вот и вносите как раз вот эту информацию. Сформулируйте, как вам удобно по вашему тексту. Что никому не пристаем, никому ничего не заставляем делать. Вот просто сайт, даем ссылку, люди сами интересуются, сами подписываются, сами получают информацию. Ваша задача дать только информацию людям. Все. А, простите, на сайты никто к вам просто так, Кать не придет. Им надо рекрутировать. Сайтом надо рекрутировать. Тебе даст Екатерина Лотникова, Ванданова. Каждого есть свои директора. Они вам и подают. Вот у, у меня только в структуре, сейчас у Короткова и у Дончукова и у меня. У Кати Лотниковой есть, у Кати Вороновой есть. И все будут давать вам ссылки. за 25 Минимум за 25 бонус баллов. Разобрались или нет? Пишите вопросы. А, ну нет, нет, нет. Сайтом надо рекрутировать. Ну что, сайт в руках? Сайтом надо рекрутить. Я говорю, что при рекрутинге вы будете еще это писать. Что вам легко, что э, человек приходит, ему сразу уже готовый сайт с информационной рассылкой совсем на свете. Поняла, лакать? Угу. Ну все. Далее. Сам сайт себя никогда ни один не продвигает. Для того, чтобы сайт продвигался сам, его нужно через платную рекламу пропускать. И то это уже не само ты его продвигаешь. Никогда ни один сайт сам не продвигается. Даже если вы его разместите в Яндекс поиске и везде, вот как мы вам давали эти на, на группе Energy даем, чтобы вы там зафиксировали свой сайт, он будет показываться только тогда, когда к нему будут на него будут заходить люди. Только тогда он будет показываться поисковиками без вашего участия. Но чтобы он на, начали туда заходить люди, тут наш, надо ваше участие. Поверьте, нет такой конфеты, которую съешь и стал богатым. Нету такой конфеты. С сайтом надо работать. Просто люди боятся прийти и начать работать, они боятся, что надо, они реально понимают, что нужен сайт. Они не знают, как, этого, как это сделать, они знают, что это деньги. Это мыслящие люди об этом знают. А вам надо донести, что сайт уже готов. Ваша задача только это, этот сайт продвигать и давать везде ссылку, чтобы люди заходили на него и интересовались о работе. Хоть сарафаном вы будете работать, хоть в социальных сетях вы будете работать. Даже если вы вакансиями работаете, сразу ему пишите. Пройди на этот сайт и узнай подробности о работе. Он приходит, ознакомился с сайтом и подписывает, подписывается на рассылку. Да-да-да, сарафан, сарафан. Понятно всем? Я поняла после тех школ, которые мы провели, я поняла, что многие недопонимают, зачем этот сайт. Им просто легче работать. И опять я же говорю, этот сайт вы еще можете продвигать даже платно, если захотите. Да, да, да, да, да. Нет смысла тебе сейчас, Ванданова, тратить собственные деньги на содержание этого сайта, потому что, вот, допустим, Катя может создать миллион с сайтов, ссылок сгенерировать для вас. Зачем вам еще это нужно делать? А он уже отработанный сайт, то есть он уже протестированный, он дает хорошие результаты, этот сайт. Ты лучше 2000 потратить вот эти, которые ты хочешь содержать, этот сайт потрать на платную рекламу, пользу больше будет. Это уже директорам лучше делать. У них доходы уже больше. Догнала, да? Ну, прекрасно. Замечательно. Кто еще что не догнал? Давайте, говорите. Если нет, пишите нет. Продолжим. Это затягивается у нас с вами. Далее. Раз все понятно, все хорошо. Далее. Катя Карпухина к Новому году записывается, надеюсь, будет. Катя Карпухина к Новому году нам подарила с вами уникальную программку. Кто-то, может быть, о ней уже знал, но не, не говорил. Но ну, Екатерина нам донесла и рассказала, как работает эта программка. И, естественно, эта программа... Для нас как такая небольшая находочка, да, даже большая находочка, скажем так. Запись с экрана, когда видно вас. Скажите, вам приятнее, когда вы смотрите на ролик и вам э, ваш голос звучит не за кадром, а когда вы на ну когда на вас смотрит этот человек? Вам приятнее слушать и общаться с таким человеком? Э, смотреть такой э, ролик? Так вот, эта программа дает каждому из вас такую возможность записать ролик себя лично. Вы работаете с вами, вы рекрутируете. И, значит, к вам приходят люди, они понимают, что они не с роботом, ни с кем-либо угодно там переписывается, которого не, вижу, не видят, не слышат. Аллочка, да мы все симпатичные. Или Марина, кто там у нас? У нас Лукашовых две, я постоянно путаю. Вы рассказываете ему, как найти его в скайпе. Сделайте ролик. Сейчас у нас стартовая программа. Алла, да? Сейчас у нас стартовая программа. Новая. Расскажите новичку о стартовой программе. Не просто там картинки, бумажки вы послали. Вы в ролике. Сидите красивая, счастливая. Говорите «Привет». Ты у нас новичок, я, ну, допустим, я говорю, мы, мы тебя приветствуем. Ты же там, ну, к примеру, я говорю образно сейчас, Ты, так, вы знакомы, что как новичку компания дарит, допустим, подарки? И, за, и так подарки, и такие подарки. Ты, расскажите коротко, две-три минутки, и готов ролик. Дерзайте с, с этой программкой, можно дерзать какой хочешь ролик. Вы будете просто асы, наделайте себе их миллион. И рекрутируйте, даже в те же соцсети. Сделайте ролик для соцсетей о том, какие подарки покажите. Понимаете? Не просто там картинка, хочешь скидку, или там дисконтная просто карта, или на работу, коротко о работе можно также сказать, или на работу, там приглашаем мам в декрете, надоели будильники, надоели начальники. Понимаете как? Это людям уже приелись эти слова. А здесь вы расскажете коротко и ясно. И покажете, что вот такие у вас будут подарки, вот так вы будете работать. При этом попочку помыли, и вот такой результат получился. Ну, я образно, конечно, говорю. Но каждый из вас, вы вообще все идеальны. И каждый из вас продумает и сделает так, как нужно. Понятно все про э, э, эту программку, которую мы сейчас говорили? Отлично. ребят, активно давайте, активно. Вот на слайде вы сейчас видите подарки. Вот э, я вам как раз про них и проговорила, про подарки. 25 бонус-баллов – это про сайт э, рекрутинговый на работу. 50 бонус-баллов – это вы дарите подарок человеку за энергию и здоровье, что он будет им пользоваться. И 100 бонус баллов вы рассказываете. Вот вам уже три темы, про которые можно создать ролик и рассказывать и рекрутировать. Плюс еще там дополнительно о, о том, как его найти в скайпе. Понимаете, тем очень много. Вот эти подарки вы все можете использовать. Ну, думаю, тут понятно. Стартовая программа. Кто с ней не знаком? С новой стартовой программой я скидывала во все чаты. Все познакомились со стартовой программой? Прям презентацию, ребят, там не надо даже ничего придумывать. Презентация готова, дополните чуть-чуть свое и все. Отлично. Так вот, смотрите, суммарная выгода составляет новичку за 4 каталога, только на стартовой программе без скидки в 20%. Суммарная выгода 13500. Разложите все это. Скажите об этом людям. Люди не знают, они не понимают. До них никто не доносил еще такую информацию. Ага, усвоили. Раз мы со стартовой программой усвоили, продолжаем. Наши с вами подарки продолжаются. Итак, в нашей команде, это уже касается именно моей команды, гости принимают информацию, а моя команда слушает внимательно. Значит, в нашей команде есть бриллиантовая команда. Мы создали ее отдельно, занимаемся этой командой отдельно. У нас довольно серьезные там идут нагрузки. Мы там учимся быть лидерами. Так вот, я хочу сказать, что... <coughs> Мы приходим к выводу, что такая, такое обучение, как группа Energy, практически нам сейчас не нужна, потому что мы уже можем каждому человеку дать сайт, с которым он будет работать. Мы на школах будем обучать, как сделать там презентацию, все остальное. И, естественно, вот, допустим, у меня в бриллиантовой команде мы это отрабатываем. Сейчас у нас в составе команды 20 человек. Причем практически все активные. Так вот, уважаемые мои коллеги, мы эту бриллиантовую команду будем с вами продвигать, говорить, о ней много, но есть условия для бриллиантовой команды. Есть условия для бриллиантовой команды. Мы с вами обговаривали, что человек должен делать 150-200 бонус-баллов. Ну, в принципе, у нас вообще-то 200 бонус-баллов. Почему? Потому что под ним команда, и он должен получать эти деньги, которые ему начисляются. То бишь научиться это делать, прежде чем прийти в бриллиантовую команду. И вот здесь мы с вами отрабатываем все полностью. Как выступать на школах, как там, допустим, что-то записать, как там работать еще с чем-то. Мы здесь делимся нашими наработками. Продвигайте, говорите своим новичкам, чтобы это не было тайной, потому что энерджи в моей команде я отправлять не буду. Очень много тратится времени на это обучение. Люди просто исчезают на время обучения в энерджи, потом морально устают или приходят, обучаются, а потом идут к себе. Мы же не знаем на начальном этапе, зачем он пришел, правильно же? Вот если бы мне нужна была информация, я бы сделала 500 бонус-баллов, чтобы только мне дали информацию. И так каждый. Понятно, о чем я говорю? Продвигаем нашу бриллиантовую команду. Да, да, да, Света, да, правильно. Поэтому мы так делать не будем больше. В бриллиантовой команде мы будем смотреть, обучать и уже с ними работать. Вы все поняли, я думаю, вы со мной согласитесь. Все, кто сейчас находится у нас в бриллиантовой команде, практически все уже говорят. Практически все уже готовы выходить что для продвижения? Вы у себя в командах, вот с новичками, когда работаете, рассказываете, если хотите вы быть профессионалом, вам нужно выйти на критерий бриллиантовой команды, и мы вас туда будем добавлять и будем с вами дальше работать. Потому что именно в бриллиантовой команде мы с вами становимся руководителями. Кто заметил, что именно в бриллиантовой команде ты начинаешь понимать, как руководить командой, как значит, принести какое-то новшество. Ведь очень много у нас вышло ключевые партнеры, конечно. Но ключевой партнер, он может быть ключевым, когда, Катюш, ключевой он может быть, знаешь, он как бы активный, все делает, но обучаться он не хочет дальше его устраивает он будет активен ну вот как заводной такой да 200 бонус баллов это вход и естественно рекрутирование вот и а дальше уже мы с вами там начинаем все подробно проходить изучать обучать регистрации должны быть да да да катюш правильно которые умеют хотят и будут идти дальше и здесь у нас в бриллиантовой команде не будет так, что мы на голову ушат вылили всей информацией, как в Энерджи. Он забрал ее и пошел. А мы здесь постепенно обучать будем. По мере необходимости мы будем видеть. И человек уже, если пришел, так пришел. А не пришел, так, ну, до свидания. Понятно, да? О нашей бриллиантовой команде. Отлично. Вот это знак нашей бриллиантовой команды, мы всех приглашаем, всех наших коллег, которые в моей команде, именно, ну, в, моей, именно в моей команде, потому что вдруг, вот у Кати Вороновой своя команда, у Кати Лотниковой своя команда, жирят не Кати вот, и там у них свои такие же какие-то определенные, у кого-то золотая, у кого-то там еще какая-то, вот, у нас мы изначально назвали ее бриллиантовая. Прежде чем прийти в эту бриллиантовую команду к нам, человеку надо дать информацию, пусть он подумает, готов ли он с нами быть. И все. Ну, вот и Катя тоже пишет. Осознать, что нужно стабильно делать баллы, что нужно, ты ответственен перед стру, э, за свою структуру. Вы же запомните, все, что под вами, это ваша структура. И вы за нее в ответе, на каком бы уровне вы ни находились. И вам нужно научиться руководить этой структурой так, чтобы она взрывала. Чтобы товарооборот, товарооборот был. Хороший фильтр, конечно. Конечно, так не так, мы можем его просто выставить из этой команды, если нам не понравилось. Если он не выполняет критерия, зачем он нам нужен? Простите, мы создаем коллектив, мы создаем костяк, который будет руководить и показывать, вот так делать надо. А не показывать, вот так не надо. Или завывать там. Нет, ребята, трудности будут везде. Трудности бывают всегда. Их нужно просто преодолевать и смотреть по мере необходимости. На что нужно в первую очередь обратить внимание, на что на вторую очередь обратить. Но 200 бонус-баллов, ребят, вы запомните, вам нужно это научиться. Это все ваши премии, начиная с 12%. Как только вы ходите на вторую ветку, начиная с 12%, у вас начнутся доходы. И без 200 бонус-баллов ничего вам не будет. Только в трудностях выявляются лидеры. Только, Наташа, я с тобой согласна. Когда легко и просто, тогда всем легко. Тогда так, там, там, там, ах, проскочили, проскочили. Нет, ребята, вот когда трудности, когда сердце рвется наизнанку, казалось бы, разбила бы я этих астмов, у всех остальных с этим подшиванием. Ну что ж, добьемся, сделаем. Где наш не пропадала, все будет. Так, я думаю, здесь понятно. Продолжаем. Вот, второй слайд сделала ненужный. А теперь еще подарки у нас. У нас подарков вообще сегодня очень много. И я хотела бы остановиться на таких подарках к Новому году. По каждому человеку, и еще, естественно, мы с мен... я и еще у меня есть два менеджера, это Екатерина Дончукова, Екатерина Короткова, мы еще с ними со всеми а, обсудим, мы с вами соберемся еще отдельно, но уже после Нового года. А, я думаю, выходные мы с вами будем по 11 число лично я буду работать может отдыхать там буду 1 или 31 а вообще я буду работать люди в сети находятся вот и тогда мы с вами соберемся после 11 числа если хотите раньше соберемся и мы с вами решим как правильно нам начинать строить вторые ветки чтобы у нас э, не пошел как бы перекосяк чтобы все нормально было так вот Допустить можно Пономареву Татьяну, Лукашенко Марину, Комарову Анастасию, Калмыкову Ольгу, Иванову Ирину, Нусипову Светлану, Вахрышеву Оксану, Калугину Татьяну, Короткову Екатерину. А что-то мало. Ну, наверное, пропустила слайд. Было больше. Ребят, ну, я потом доскажу. Да, да <с> потом доскажу, да кого еще. Было прям побольше, я записывала. Это я, наверное, слайд пропустила. Я его пере, презентацию пере, как, переоформляла. Вот. Еще раз я сообщу вам всей нашей команде, всех, кого надо, кого я готова перевести на вторую ветку. Мы обсудим вопрос этот четко. Всех оповещу в директорском чате. И соберемся, и чтобы строго-строго все собрались и конкретно решили этот вопрос. Вы за это время подготовьте для себя выводы, как вы рекрутируете, сколько у вас рекрута. Как у вас делают э, новички заказы, что вы для этого сделали. Вот это все для себя подготовьте, чтобы когда на школу придем, вы все будете у меня спикерами. Никто сидеть и отмалчиваться не будет. Это в бриллиантовой команде мы с вами будем собираться, <coughs> потому что я всех, кого называю, практически все в бриллиантовой команде. Вот И там мы с вами будем все досконально по каждому человеку обсуждать. Понятно, о чем я говорю, ребят. Еще чек шесть было. Отпишитесь, кто здесь? Отлично. Это вот такой подарок к Новому году. Далее. Далее. Еще один подарок. Работать будем без переломов. Как рассказать? Интересно вам? Отлично. Я сейчас, у меня сейчас растет 4 структуры. Две из них уже практически вышли на уровень без перелома. Небольшой нюанс сделать у Дончуковой. В структуре Поповой мы уже сделали. Осталась у меня структура Калугиной. Так вот, смотрите, я пока нарисую вам примерно, потом опять-таки мы с вами это все отработаем. Причем, если у вас будет рекрутинг уже идти, то мы можем это отработать и завтра. Это как скажете, для меня вообще проблем нет. Смотрите, сейчас я начну рисовать. Вот, допустим, не допустим. Татьяна Калугина. Калугина. У нее идет ветка. Здесь лидеры. Причем? Здесь 8 стран, по-моему. Каждый из них рекрутирует. Ну, это, допустим, Украина. Это Россия. Это кто? Допустим, Молдова. К примеру, я беру. Это Казахстан. Это все Россия. Это все Россия. Мы с вами так, чтобы никто нигде, значит, никто нигде не терялся, чтобы все видели, что у них, что под ним есть товарооборот, и, естественно, были заинтересованы. Мы очень долго думали. Мы уходили от тупиковых веток. Кто помнит вместе с нами, когда мы работали, одна структура у тебя Россия, другая Украина, третья Беларусь. Человек, допустим, вот этот, вот вот этот, с России, да? Или с Казахстана, вот этот человек. Угу. Он, значит, рекрутирует Россию сюда, Казахстан сюда, Украину сюда. Взял и сдулся. И вот эти две ветки, вот эти две ветки, получились тупиковые. Они совершенно никому не нужны. И люди теряются. Мы от этого уходили. Мы уходили, чтобы не было вот, этого, вот этих тупиковых веток. Убегали от них. В итоге несовершенна программа в по поводу подшивания веток у нас получается трагедия. Люди недополучают денег, подшивания нет, настроения нет. Мы долго думали и ночью сегодня надумали. Все-таки пришли к выводу. Что мы будем с вами делать? Допустим, вот она структура. Да что такое? Вот она структура. Так, вот она структура. из вас регистрирует, допустим, вот эта структура России. Но как бы мы с вами не работали, как бы не хотели быть в одной России, ничего не получится, потому что мы работаем в интернет. И вот здесь у Оксаны Вахрушевой попадается, допустим, Латвия. Начинать ее Оксане смысла нет. Она еще пока не сможет работать и в Латвии, и в россии но смотрите для того чтобы росла вот это, рос вот этот основной ствол верхний директор вот этот верхний человек либо директор либо старший менеджер вносит свои регистрации в основной ствол я работаю допустим в одной россии у оксаны Появилась Латвия. Я Оксане даю российскую регистрацию. Оксана э, вот, Вахрушева зарегистрирует вот сюда российскую регистрацию, а мне отдаст Латвию. И я в первый уровень себе зарегистрирую Латвию. Буду работать, я работаю платными рекламами. Буду работать на Россию и на Латвию. Или люди пошли уже во вторые ветки. Или у меня еще идет вот здесь структура, допустим, Дончуковой. Вот здесь. У, у вас вот здесь никто еще Беларусь не ведет. Допустим, никто Беларусь не ведет. И этому человеку перешла Беларусь. Я отдала сюда Дончукова и Беларусь, а Данчукова сюда отдает Россию. Регистрируем. То же самое мы будем с вами смотреть, когда у вас будут, допустим, вот так. Но это еще конкретнее мы с вами обсудим. Это вот структуры. Допустим, люди начали вести вторые ветки. Вторую ветку начала Света Нусипова вести. У нее Казахстан. Здесь Россия, а здесь Казахстан. У нее Казахстан она регистрирует сюда, а Россию вот сюда. Здесь, допустим, Катя Короткова регистрирует, у нее вторая ветка. У нее тут, допустим, тут Россия, тут Украина. И вдруг у Коротковой попадается э, Казахстан. Она отдает Светину Сиповой Казахстан, а Света ей отдает ну, Украину. Если у нее есть Украина или Россию, то бишь меняться регистрацией. Понятно, может быть, сейчас сложно понять, но мы с вами еще плотно с каждой структурой будем работать. Отлично, Катюш, ты поняла? Угу. потому что как-то э, получилось так, что у вас э, слишком, именно в вашей структуре, именно слишком много э, стран. Это Facebook, это вот такое вот, у девчонок э, рекрутирование, но это тоже здорово, но это тоже здорово. Пусть рекрутируют. Вот, допустим, я рекрутирую России. а девчонки там, я видела там, э, Латвии, по-моему, много, я буду у них забирать, да, интернационал точно, я буду у них забирать Латвию, в одно место делать, ну, в одну структуру делать. Как только я увидела, что я могу работать уже на Латвии, я перехожу полностью на Латвию, вам отдаю Россию, чтобы у вас как бы не терялись люди, правильно? Вам отдаю Россию, вы туда-сюда стали у меня директорами, оторвалась эта веточка. И также вы продолжать будете обучать, же каждый пониже и ниже будем обучать. Я буду вести Латвию. И тут точно так же все, процесс будет точно такой же. И все. Если у структуры Поповой там только две страны, Молдова и Россия, там мы легко выровнялись. Мы там легко выровнялись. У Кати Дончуковой там только три страны. Беларусь, Украина и Россия. Там тоже легко мы сейчас выйдем. Я уже смотрю, выходится у нас, выкручивается уже. Осталось наладить только вот здесь, в структуре Калугиной. Тем более, когда мы с вами... Нет, э, смотри, раньше ветки у нас оставались... Э, Катя, раньше ветки у нас оставались тупиками. Теперь тупик я забираю на себя. И я отсюда никуда не уйду. А те, которые пригласили по одному, по два человека иностранцев... Ну, с, друг, с других стран они пропадают. А я их заберу под себя. Вот эти ветки, ну, те, которые, э, малое, малое количество рекрутинга. Ну, которые, девчонки, которые не ведут. А если те, которые ведут, ну, принцип почти тот же, но зато тупик мы, тупиковых веток не будет. Мы заберем тупики. Понимаешь? Мы их просто уберем, не будет тупиков. Да, обмен странами, все. Мы уберем тупики. А если уже некую, ну, как бы, мы реально понимаем, вот эту страну, она нам где-то что-то поломает, мы ее туда, мы ее туда. Столько не будет тупиковых, Катя, ты потом поймешь. Мы уже сто раз просчитывали, просматривали. Вот эти веточки, которые будут э, э, мало, ре, малого рекрутинга, которые вот они нам разрывы будут делать, они будут подо мной. Понимаешь? И потом, э, до 12% человек выходит, а потом начинает вторую ветку делать. До 12% он никак вот здесь себе вторую ветку строить не будет. А в 12% это уже самостоятельный человек, и он реально будет понимать, как правильно делать. Поняла? Если раньше вот она на первом дне пришла, зарегистрировалась, через два дня у нее другая страна, она раз себе открывает другую страну, под ней идет тоже. У кого раз замедлится? У тех, которые мы будем отдавать под тупик, вернее, под, под меня? Нормально, так и будет. Света Нусипа во вторую ветку будет, допустим, Казахстан вести. Там э, ты, допустим, вторую ветку Украины. Вы сами будете выбирать, с какой страны работать. Нет, все нормально. Разберемся, все полностью. Мы уже сидели, де, я уже сидела, редила, рядила с вашей структурой. Хотела с тобой днем переговорить. У тебя детки спали, а потом я не могла говорить. Вот, мы это разберем с вами. Что настроили, это прекрасно. Сейчас пройдет подшивание. Девочки, у, там у вас уже несколько человек, которые уходят на вторую структуру. Мы с ними переговорим. Которые уходят на вторую структуру. И все будет как нормально. Нет, она пройдет, но это слишком долго они ее делают. Подшивание пройдет, но слишком долго они ее делают. Нас это не устраивает. Нас это не устраивает. Понятно? Если ничего не понятно, это тоже замечательно. Это тоже замечательно, если ничего не понятно. По той простой причине, что э, сразу это как бы сложно и понять. Значит, смотрите, по равноценности никогда ты не узнаешь, какие могут быть равноценные. Никогда. Если мы сейчас с вами, э, если мы сейчас с вами за какой-то непонятный один балл, ничего страшного. Какая разница, где мне работать? Платную рекламу на какую страну мне поставить? На Молдову, на Украину или на Беларусь? В бок все равно где-то еще Россия пойдет. Ребят, это не проблема. У нас и так, у, правильно, Света, у нас и так уже СНГ. Мы насчитали. У нас в корпорации ЗУС вот сбилось со счету. Толь, то ну, да. <с touring> толь 13, толь 14 стран. Ну да. Так и будет. Только 13, толь 14 стран. И что, проблема какая? Господи, в каждой стране по директору. Ой, это да прекрасно. А в глубине еще по 5 директоров разных стран. Ребят, ну это вообще здорово. Это вообще прекрасно. В общем, мы все вопросы с вами еще у, у, у, урегулируем. Если вы готовы, то давайте мы сделаем это завтра, после обеда. И еще, самое главное, не забудьте, завтра новогодний корпоратив. Напишите всем своим новичкам, чтобы все приходили с настроением, с таким приподнятым, с позитивом. Понимаете как? Ну вот просто чтобы, ух, как мы были, а подшивание у нас обязательно пройдет. И не забудьте, пожалуйста, что именно, э, сейчас я еще раз, э, и не забудьте, пожалуйста, что в семнадцатом году вас всех ждет вот такое удивительное мероприятие. Thank you.